Oh, oh, oh. Здравствуйте, уважаемые подписчики YouTube-канала «Модные практики» и YouTube-канала «Ближе к телу», автором которого я являюсь. Я Ольга Дьяченко, и я более 10 лет в профессии и в теме нижнего белья. Мне очень нравится раскрывать женскую сексуальность через нижнее белье, через прозрачные материалы, через вдохновение женщин своей красотой. И хочу, чтобы и вы прониклись этой темой и создавали для себя и для своих близких... Красивое сексуальное нижнее белье. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить вас за многочисленные комментарии под моими видео, за ваши лайки, за ваше непосредственное участие в жизни нашего проекта. Многие из вас уже являются моими учениками и вдохновляют меня на новые творческие подвиги. И сегодня я хочу презентовать вам новый авторский курс «Холтер Бра на каркасах и без». Плюс трусики бразильяна, конструирование и пошив. В бюстгальтере холтер-бра вы будете выглядеть пикантно и романтично, ультрамодно и дерзко одновременно. Холтер-бра – это белье, которое можно носить на показ с жакетом, с рубашкой, с кардиганом или свитшотом, а также с одеждой своеобразным вырезом. Это тренд, который рекомендуют все известные стилисты. Благодаря новому курсу вы сможете создать сразу три изделия. Холтер-бра на каркасах, конструирование и пошив. холтер бра без каркасов конструирование и пошив а также трусики бразилиана конструирование и пошив вы научитесь делать выкрики по индивидуальным меркам подбирать материалы и изготавливать каждое изделие от а до я друзья я хочу презентовать вам новый комплект это холтер бра на каркасах рассказываю подробно чему вы научитесь в данных уроках. Итак, с самого начала мы правильно подбираем материалы. Я рассказываю про кружево, про кулирку, про бифлекс. Для данного комплекта мне захотелось использовать нежное французское кружево вот с таким вот ресничным фистонным краем. Мне кажется, именно это кружево подчеркивает красоту и юность вот данной модели, на которую ушился этот комплект. Вы можете выполнить этот комплект из любой другой ткани. Если это будет кулирка, то спорт бифлекс. Купальник, кружево это романтичность и чувственность. Итак, кружево шантилии с ресничным краем, а также в качестве подклада использована сетка в цвет тела. Что это дает? Сетка дает удобство посадки на фигуре, приятно к телу и износостойкость данного комплекта. Без этого никуда. Особое внимание я уделяю правильной технологичной обработке вот этой подгрудной зоны, подгрудного каркаса. Научу вас правильно притачивать туннельную ленту, правильно выполнять влажно-тепловую обработку и заготавливать все вот эти вот маленькие фишечки и нюансы. Естественно, мы научимся с вами правильному технологическому выполнению узла боковой шов с каркасом. Научимся работать с эластичными резиночками, потому что я открываю все секретики, как работать, используя чувствительность рук, а не коэффициент растяжимости, потому что все материалы по упругости разные. Мы научимся с вами изготавливать регулируемые бретели. Легко и быстро. А также я уделила внимание такому нюансу, как уступ под бретель, переходящий в плечико. Ну и в этом комплекте мне захотелось сделать такую, знаете, перекличку, чтобы трусики гармонично вписывались к верху, к этому холтеру. Поэтому везде у нас реснички, эластичная тесьма с фестонным краем. Вот такой прекрасный комплект получился. Колтер бра на каркасах. Рассмотрим начинку и изделие в плоскости. Очень красиво подобран цвет кружева, ярко сельковый, электрик. С изнаночной стороны сетка в цвет загара. Очень красивые нежные фистоны по низу спинки, по вырезу декольте. Регулируемые бретели. С изнаночной стороны изделие выглядит вот так. Я показываю подробно и рассказываю, как Обработать внутреннюю часть подгрудными каркасами, на что нужно обратить внимание для того, чтобы изделие хорошо сидело на фигуре и было сшито правильно по технологии К данному холтеру в комплект идут трусики такого же цвета на подкладке из телесной сетки Внутри все чисто, аккуратно, все швы запакованы По ягодицам у трусиков идет фестонный край мне кажется, получилась красивая, достойная, нежная модель. Друзья, представляю вам новый комплект по курсу холтер-бра без каркасов. В данном курсе мы научимся правильно подбирать нужные и интересные материалы для данного вида изделий. Вы сконструируете базовую основу холтера-бра без каркасов, выполните несложное моделирование, а также изучите полный технологический цикл пошива холтера, и трусиков. Я научу, как правильно работать с подкладочной сеткой, как комбинировать материалы, как настрачивать фистонный край кружева на сетку. Мы с вами научимся работать с эластичными резиночками, без учета коэффициента растяжимости, а только чувствуя свои пальчики. Также я покажу вам, как выполнить регулируемые бретели. А также мы научимся правильно пришивать застежку к основному изделию. Вот такая красота у нас получается. Скажу честно, мне самой хочется примерить данный комплект, что я и сделаю за кадром. Трусики бразилиана, конструирование, моделирование и полный цикл пошива данного изделия. Ну, здесь можно разгуляться нашей фантазией. Я показываю, как расположить фестонный край кружева. Можно его расположить по верхнему срезу изделия, можно по диагонали, можно с двух сторон. Девочки, тут ваша фантазия безгранична. Трусики выполнены на подкладе из эластичной сетки. Мы работаем с эластичными резиночками. Но вся фишечка, девочки, на спинке. Я выполнила заднюю деталь данных трусиков из двух слоев эластичной сетки, чего я добивалась. Мне хотелось, чтобы не создавалось перетяжки в области ягодиц, вот в области мягких тканей, чтобы не было их заметно под одеждой. Мне кажется, так лучше. И еще один секрет. Если у вашей заказчицы или модели, для которой вы шьете данные трусики, очень красивая, выпуклая форма ягодиц, то... Именно эта модель позволит соблюсти анатомичную посадку трусиков на фигуре. Не будет создаваться пузырей, лишних волдырей, вот этих вот, которые портят общий вид изделия. Вот такая красота получилась. Мне самой очень хочется примерить данный комплект, что я и сделаю за кадром. Холтер бра без каркасов. Посмотрите, какие две замечательные модели, два комплекта, очень нежные. Это одна коллекция, потому что кружево подобрано по стилистике одно к другому, только разные цвета. Карамельные, нежные, воздушные. Один холтер розовый. Вертикальное расположение кружева на полочке. Все сделано аккуратненько. Внутренняя сторона вот такая вот. Продублирована сеткой в тон кружеву. Для того, чтобы было удобно, для того, чтобы цвет комплекта был более интенсивный, я вообще люблю использовать подклад в белье. Трусики к розовому холтеру выполнены в такой же стилистике. Цветы я расположила в области животика очень густо. А вот в парном комплекте... В коллекции к нему кружево я расположила по диагонали. Тоже красиво, интересно. У трусиков задняя часть выполнена в два слоя. Вырез для ног выполнен со сгибом, для того, чтобы не пришивать эластичную тесьму. Средний шов по спинке обеспечивает хорошую анатомическую посадку на фигуре. Ну и второй холтер, посмотрите, тоже в тон первому, но кружево расположено густо на полочке. Видите, какая у модели хорошая грудь, потому что видно, что объем здесь имеется. Нижний срез обработан эластичной тесьмой, что позволяет хорошо зафиксировать холтер на фигуре. Посмотрите, дополнительное ребро жесткости в виде брютели. Очень нежные, красивые комплекты. Еще один вариант исполнения бескаркасного холтера Бра. В этом варианте я по-другому расположила Кружево на сетке. Посмотрите, вырез уже э, такой повыше. Брители более широкие. Ну и, конечно, цветовое исполнение другое. Но коллекция одна. Очень нежно, интересно. И чтобы не повторяться в двух комплектах, я по-другому расположила кружевную ставку на трусиках. Вот такая прекрасная работа у нас получилась. Какие преимущества вы получаете при прохождении данного курса? Конструирование по индивидуальным меркам, возможность моделировать их по своему вкусу, использовать для пошива самые разнообразные материалы – кружево, сетку, микрофибру, бифлекс или кулирку. Вам будет легко учиться благодаря формату уроков «Повторяй за мной». Подробная брошюра будет вашим незаменимым помощником при конструировании изделий. Кому подходит данный курс? Сконструировать и сшить комплекты белья сможет как новичок, так и профессионал. Для пошива потребуется швейная машина с функцией зигзаг, оверлок, нитки и иглы для трикотажа. С моим новым курсом вы поймете, что эксклюзивное и комфортное белье ручной работы не требует особых навыков. Все, что вам нужно, это искреннее желание, а вдохновение придет само, когда вы увидите, что шить со мной – легко и интересно. Друзья, приобретайте мой новый курс Холтер Бра с каркасами и без плюс трусики Бразилиана со скидкой 40% за 2520 рублей вместо 4200. Приобретайте курс по ссылке в описании к этому видео и создавайте актуальные комплекты белья для своего гардероба. Ваша Оля Диченко.